Всем привет! С вами опять Сергей Иванов И я продолжаю свою голодовку Samsung 6 апреля 2022 года Сегодня на календаре вы видите, какую дату вот. Я посвящаю эту голодовку компании Samsung Для чего, почему? Посмотрите, пожалуйста, в анонсе Название видео найдите в интернете Пожалуйста, посмотрите его Перейдите на официальный сайт компании Samsung В раздел «Письмо президенту Samsung» Ставьте туда ссылку на это видео И напишите Пожалуйста, уважаемый президент компании Samsung Отреагируйте на это письмо Потому что ваши бюрократы Игнорят мое обращение и мою голодовку А эта голодовка – вынужденная мера и это не ультиматум, это просто просьба, чтобы меня услышали. Поэтому перейди по ссылке и оставь свое сообщение. Вы или ты, конкретно ты, кто бы ты ни был, женщина или мужчина, сделай, пожалуйста, это. И воздастся тебе, когда компания Samsung станет. Первый на планете Земля компании. О как! Значит, сегодня видео будет следующего характера. Я обещал вам говорить правду и только правду про свою голодовку Samsung. Сегодня я расскажу про сон. В смысле, не в смысле тему сна, а про время сна, то есть ночное время сна. Значит, по понятным причинам, в предыдущих видео я рассказал про, э, как э, реагирует психика, э, человек, моя, моя психика, конкретно моя, на голодовку столь длительную. Э, кто не видел, посмотрите. Вот. И еще один момент э, в этой реакции, да, психологической, психической, э, это... Кроме всех других факторов, которые я перечислял в предыдущих видео, это еще влияние на сон. Значит, в течение дня из-за слабости по-любому по вырубает в сон. То есть нужно, ну бывает, 10 минут дремануть там. Потому что вы просто выключаетесь. Вы можете, да, этот процесс контролировать. То есть вы можете выделить время себе и прикимарить там в кресле автомобиля. но не за рулем, понятно, да? В офисном кресле там, ну, если есть возможность выпрямиться там, горизонтально где-то прилечь. Завести таймер 10 минут, ну максимум 20. Это, э, значит, сон нужен, чтобы... Тело немножко отдохнуло, потому что энергию тратится 400 грамм моего веса в сутки. ну Организм перегружен, поэтому ему нужно немножко отдохнуть. Значит, дальше такая тема. К вечеру, казалось бы, у вас целых 8, а то и больше часа сна. Вы отработали и так далее. Возникает следующая проблема психологическая. Вы не можете уснуть. У вас лезут различные мысли там, и так далее, и так далее вот поэтому а что на это влияет на это очень сильно влияет значит если вы в обычной жизни находясь в определенной среде там сыты там и так далее но у меня не голодание у меня голодовка samsung это разные вещь. она добрая позитивная направлена на лучшее поэтому Значит, но ну, все равно это голодовка. А, э, о, представляете, желудок кручит. Я столько. Моя еда. Это вот вода. Я есть, вот реально есть, я не хочу, ребята, есть не хочу. Воду мне нужно пить. И водяная голодовка это смерть в считанные дни, вы сами понимаете. Вот. Вот. А, вот он урчит как бы при еду он мне такой. Организм наш это очень разумное создание Творца. Называйте Бог, Аллах. там Творец, Создатель. Спасибо. У нас все разумно. Наше тело это вместилище души, как я уже много раз говорил, буду повторять, ду тело это скафандр души для Земли, это скафандр для нашей души, для пребывания на планете Земля и исполнения каких-то предназначений нашего духа, души, там, верите в это, не верите, это ваши вопросы, я вам говорю свою позицию. Значит, продолжим. А, ситуация такая, а, если в обычной жизни вас вы можете как-то психологически настроиться проще на сон, да? то при голодании вам нужно очень бережно относиться к самой процедуре засыпания, очень бережно. Тело очень чувствительное, там я не знаю щелчки, там психика такая, вот так остро на все действует. Вам вы посмотрели какую-то новость, все вам обеспечено. Вам нужно за пару часов, как говорится, вводить себя в состояние не медитации. Ну, в си может это кто не понимает, это состояние поко... О, покоя, спокойствия то есть никаких гаджетов, телевизор там на минимум значит, ну, в общем минимум каких-то вещей, которые раздражают вас не вас, только ваши там эмоциональные органы, центры восприятия там и так далее как это по-научному не знаю. Вот. Значит, подготовка со, к сну, ритуал. Вы в посте, пораньше. Потому что еще такой момент. Как только вы сбили, например, вы, ваше э, время сна там 22.00. Если вы при голодовке сместили на час, вам к этой 22.00 очень будет сложно вернуться. Вам потребуется несколько дней и так далее чтобы к этому вернуться поэтому время строго в это время значит в это сон будет связан как я уже писал что можно у вас никакие кошмары сняться смотрите предыдущее видео итак какой же я нашел выход в таких ситуациях когда психика ну просто не дает уснуть голод не чувство голода а просто ну ну просто такое состояние во время голодовки Samsung. Вот. Её метод очень оказался действенным. Значит, что я сделал? Я методом проб и ошибок значит, подобрал для себя юмористические передачи, такие коротенькие, минут на 20, на 30, которые, ну, мне не вызывают каких-то отрицательных эмоций, да. Вот они не сильно э, смешные, но не сильно такие. Должен, должен, должен быть, <къем> они должны быть приятные. И э, эмоциональные, ровные, эмоциональные, скажем так, восприятия, эмоциональное. Есть мелодии такие легкие, которые. Еще плюс мелодии. А, значит, э, если мелодии тоже больше 20-30 минут по длительности это не нужно то есть если у вас набор мелодий вот возьмите обрежьте я обрезал их там, скомпоновал обрезал э, либо в плеере выставляю там папку то папка проигрывает одноразово выключается папка на 20-30 минут музыки на 20-30 минут аудио передачи то есть это она может быть и с визуальным аудио рядом музыку видео можно убрать чтобы формат был поменьше вот можно оставить вот гаджет можно использовать либо свой мобильный смартфон вот либо старый какой-то гаджет который уже не используется ставите в режим полета чтобы работал только аудио-видео проигрыватель как ну, в разных ситуациях по-разному я для себя вот это скомпоновал сделал так и подобрал себе наушники. Форма наушника должна быть такая. Есть еще, э, сейчас там далеко искать, еще такой же наушник, вот именно вот такой формы. Но он совсем тоненький, там этот динамик. То есть, ну такой малепут, форма такая же, но он малипусенький, все, он там в ухо ложится вообще, как будто его там, он там, ему там хорошо на его нет, потому что когда вы будете на подушку ложиться, да, э, то вот это все что... Слишком торчит, оно будет вам давить на ухо. Если вот как тот наушник, вот, ленись искать, э, то там совсем он такой крохотуля, что вы даже одел и все. Единственная проблема проводарваться, вы же ворочаетесь, да? Ну и проводарваться. В идеале, конечно, чтобы это был наушник, не с двумя наушниками, а с одним. Но за неимением других покупа купил самые ну проводоруцы, я их по возможности чиню, руки растут вы знаете из нужного места, вот самые дешевое качество звука для меня не важны, потому что это не для прослушивания, а для засыпания, вот получается вы включаете, а можно еще разнообразить, чтобы в следующий раз это была какая-то другая музыка, другая это То есть вы готовите какой-то набор винегрет такой из разных, и потом под композицию. Бывает такая ситуация, вы не можете уснуть, и вы такой, так, этого не хочу. Вы уже наизусть это сдаете. Может, в этом весь и психологический смысл. Вы это, это. О, а вот это вот почему-то вот именно вот внутрь. Твой организм говорит, хочу вот это. Ну, попробуй у меня не подчинись. Ну, ладно, это так, это наушник. Ну, 5-10 минут и все. Поэтому почему на 20-30 минут я ставлю, чтобы потом это не кружило в ухе. Ну, как правило, вы просыпаете от того, что наушник начал наматываться на голову, вы просто уже снимаете и сладко засыпаете дальше. Либо вы просыпаетесь под будильник утром на работу с, с учетом того, что вот этот гаджет, он где-то сбоку лежит. Понятно, что если. Слева есть свободное место, то в левое ухо. Если справа свободного места гаджет лежит, то справа ухо. Значит, была мысль использовать Bluetooth, вот эту беспроводную такую тему. Ну, во-первых, там вот эта палочка, там торчалочка, вот эти даже вставные, они довольно-таки массивные, поэтому я попробовал, отказался от этой идеи. Ну и все-таки стрёмно в постели, когда ты спишь, еще с аккумулятором, всякое бывает, еще что. то ухо разорвало или еще что ну, не рискнула это делать а вот самый простой метод наушник все ребята помогает на сто процентов при моей проблеме в обычных э, ну, это не проблема при моей голодовке скажем при моей ситуации о ситуация не проблеме. вот поэтому со сном при голодовке нужно быть очень нежно очень вежливо очень аккуратно, обходительно. Ну вот как-то так. Поэтому да, голодовка это не прогулка по берегу Минского моря. Это все намного сложнее. Подписывайся. Спасибо, кстати, за донаты. Приятно. Да. По поводу теста на витамины Samsung. Смотрите предыдущее видео, что как не буду объяснять долгое время. Итак, жалуйтесь длинные видео. Это как-то блоги и люди. Поэтому терпите. <соро> <соро> вот. Ну и про мою просьбу в самом начале не забудьте. Все, всем до встречи. Здоровья всех. Всем. И экологии разума. Пока.